Всем добрый вечер, у нас осталось э, меньше дня э, до конца этой экспедиции, мы видимо не сможем все фазы выполнить, но тогда мы доберемся до следующего места встречи. И сделаем тогда последнее видео, уже завершим эту экспедицию прощальным видео. Кстати, игру обновили, видимо, потому что будут новые экспедиции. Как это закончится, потом будут новые. Ну, видимо, игра перейдет в обычный режим. и потом надо будет начинать новую. Мы будем, конечно, это делать. Так. А ну-ка. где куда нам надо лететь древняя табличка летим туда все же сейчас туда взлетаем Да, через меньше 17 часов осталось Потому что после того как она завершится сохранение будет переведено в обычный режим так что это наша последняя возможность сыграть в эту экспедицию что мы как раз и делаем Ну, как мы и говорили, осталось меньше дня, поэтому хотя бы полчаса мы этому уделим. Странный каменный мемориал дарит желающим знаниям мудрых звуков корваксов. Я не знаю, на каком диалекте он говорит, однако каким-то образом я понимаю историю тех, кто приносил здесь когда-то жертвы. Отзвуки Корваксов рассказывают о давно ушедшем прошлом, когда монолиты Атласа пробудили цивилизацию внешней границей. Они наполнили их жаждой знаний. Так зарождались, говорили, а затем навсегда замолкали империи. Прошла необъятная вечность. Помогите мне понять ваш язык. Теперь я знаю больше о единстве Корвакса. Отношения с корбексами улучшены Итак Теперь выдвигаемся Так, открываем галактическую карту маршрут экспедиции так а, -а, а теперь двигатель нет топлива так исправляем эту ситуацию о теперь другое дело так летим Прибыли в новую для нас звездную, звездную систему. Ход экспедиции расстояние 729 цветовых лет. Газовое облако. Но покрыта ледниками планета. о и кстати она действительно так выглядит будто она ну мы так думаем покрыта Ну, тем более так и называется покрытая ледниками планета а только этого нам не хватало но ну, мы полетим дальше вот сюда они не успели нас просканировать и мы полетели дальше у нас ценные ресурсы. И они захотели их заполучить. Но они нас уничтожат, но они их все равно не смогут забрать. Так хорошо они спрятаны. Мы прибыли. Это находится в этой звездной системе. Гниющая планета. Луна планеты. Так, а это у нас изотопная планета. Так, нам надо на луну. Вперед. Нет. Сюда, сюда, сюда. Вот. На, на место встречи. Место встречи изменить нельзя. Сколько успеем уже тогда? Мы близко. Садимся здесь. Мы высадились на пустынной по где игра сохраняется и прогружается окружающий нас мир. И поэтому бывает может подлагивать, так думаем. Так. Сейчас... Так. Идем дальше. Идем, пока не найдем. Это тут, в этой стороне. Туда. Побежали, побежали, пока мы не устали. Вперед. Бежим среди кактусов. Вот такой вот пустынный мир. Так. Идем дальше. Ставим такие метки. так-так-так мы еще не на месте да мы еще не на месте но мы можем посмотреть что мы тут найдем так, Куб Единство Куруксов. Так, ладно, сохраняемся. Ладно. Немножечко отклонимся от курса и посмотрим так а здесь нельзя ладно смотрим что мы тут можем такое посмотреть ничего Казалось, они кто-то стрелял. Ладно. Так. Ну ка Решаем головоломку. Отправлены давным давно автоматически сигнал бедствия похоже остался без ответа. Если мне удастся подавать код, скорее всего, смогу извлечь его координаты. Так. Сейчас мы решим ее так так так все готово это будет 720 имен сигнал бедствия но конечно не будем туда отправляться так что можно было не решать тогда? ну ладно пусть будет так а это он так работает да Бежали дальше. Какие хорошие животные. Правда, они нас испугались. Ладно. Ну, не хотели их пугать. близко похоже вот это место да вот оно мы нашли тут есть станции связи это пройден место встречи 3. Это сообщение, которое мы получаем. А тут таких много, это, это они между собой переговариваются, и мы это видим. Что мы попали в эту зону вот почему О. а мы не можем чего по крайней мере мы можем изучить нового слова просьба так Так, и надо будет еще получить награду. Это звезда игрока. Так. И... Сейчас получим награду тысячи нанитов модуль ушей, как из-за костюма улучшение хранилища. так что мы будем делать дальше сберите 3 типа и исследуйте определенный биомы испеките пирог тончаный вкус можно добраться до места встречи 4 А, а давайте-ка... Вот. Посетим все места встречи. Мы все равно все не успеем выполнить. И на это нужно больше времени. Может, не будем все 16 часов. Мы, по крайней мере, уделим этому, ну, приблизительно полчаса. Часть времени мы уже сделали. Итак. А сейчас нам... Вызываем звездолет и летим к следующему месту встречи. По крайней мере, посетим все места встречи тогда. За время, которое у нас еще... То немногое время, которое у нас осталось. так у нас хоть не, не у нас забит инвентарь да М -м -м. так ладно это уничтожая надо было продать или нельзя. это для мультитула да Тоже придется нам уничтожить так а это можно установить это у нас улучшение конкретно чего о подошел хорошо так чтобы еще такого надо будет продавать так это для тоже убираем потому что мы не сможем Вот немного освободили место Итак, слишком много у нас чего есть нам некуда это девать просто в общем все дело так что продолжаем отправляемся дальше двигаться дальше В этот раз маршрут поменьше хотела а мы не можем ладно придется участвовать участвовать как тебе такой поворот так где он уже вот он хорошо я его подрезал я не дал ему даже оправиться так а -а -а! попал по своим Но я не хотел. Осторожно, главное его не зацепить. Сломал щиты. Возможно, они не дают ему восстанавливаться. Получай, вот так. Так, где он? Ждем. Куда ты? Где он? Маневры такие совершая Куда ты делся? Все равно тебя возьму живьем. Спасти флот. Получай. Не будешь знать, как меня б... жарить готов вот так так это еще не все где-то у нас сломал щиты так где ты где ты прячешься где же он? Чуть не понял. Так. Это что Такие маневры совершаем. зацепил у нас щиты 20. ничего сейчас мы все решим это у нас это что ли так так так То есть он стреляет и в нас и в них Почти готов. Идет ответить за то, что нас заставил задержаться. О, это хорошо. Так, форма жизни предположительно команды еще грузовым судном испытывает огромное облегчение. Она там приветствует меня на борту. Внимание. получены навигационные данные. Получены навигационные данные, да? Понятно, понятно. Так, садимся на грузовой корабль. Хотя полчаса, но возможно займет больше. Ну ладно. Грузовые суда. Чтобы крупить грузовой судно, посетите его и поговорите с капитаном. Спасение грузового судна от пиратов удешевит его покупку. Находясь на планете, вызовите грузовой судно с помощью быстрого меню X. Игроки с грузовыми судами могут иметь до 9 звездолетов. Приобретайте корабли, прилетающие до грузовых судов, чтобы загрузить их на борту. У грузового судна улучшены барп-устройства. Воспользуйтесь картой на мостике, чтобы открыть галактическую карту. У грузовых судов большой инвентарь. Ячейки на грузовых судах помещаются больше, чем в инвентарь другого типа. Чтобы переместить предмет из инвентаря на грузовое судно, используйте X. Чтобы извлечь предметы из хранилища, поговорите с капитаном. Более крупные дорогие суда имеют более вместительный инвентарь. Грузовые суда позволяют строительство на борту. Разместите строительные элементы базы в нужной области, чтобы построить передвижную базу. Разместите контейнеры для хранения, чтобы получить дополнительное место в инвентаре. Понял. Итак. Мы же можем о чем-то поговорить с капитаном. Может договоримся? небольшое существо радостно что-то бормочет и возбужденно прыгает с ноги на ногу безудержно размахивая конечностями оно в конце концов указывает мне на панель управления своего грузового корабля кажется оно предлагает мне принять командование осмотреть грузовой судно о, -о, -о, о забрать то есть теперь у нас Нальчик грузового судна обеспечивает с рядом преимуществ, среди которых передвижная база, очень большой инвентарь, возможность управлять флотом фрегатов. Грузовые суда увеличивают размер вашего инвентаря. В, в ангаре грузового судна можно содержать дополнительные звездолеты. Можно отправлять экспедиции и управлять ими с мостика. Постройте базу на борту грузового судна. Осмотрите свой флот. Так, теперь я командующий этого грузового корабля не смейте грабить мое грузовое судно все это пока складываем сюда Так, потому что все равно мы пока этим пользоваться не будем, потом когда надо возьмем. Смотрите, сколько это место занимает. Так, дальше. ну что еще мы сюда положим так не не не не не теперь заправляем других технологий нет нет не то нажали на ничего так так так так туда еще положим, например. например, это все ложим туда? теперь остальное туда ложим Ну вот так вот Освобождаем, насколько возможно. А, это на грузовой корабль. Отправляем. Ну и вот так вот уже посвободнее. Так. видите Вот так вот. Ну, чтобы его расширить, ну это потом. Управление флотом. То есть у нас может быть не один грузовой корабль, да? Поговорите с навигатором грузового корабля. поговорим сейчас здравствуй капитан друг сегодня фото счастливый день можешь мной по курсы для новых экспедиций посмотреть доступные охота на продающие транзакции давайте пока такую приписан можно до 5 а мы не можем ладно значит не будем что мы сейчас будем делать управление улучшениями добавить хранилище о ура мы добавили хранилище элементы базы обновления А нельзя так, потому что у нас нету. Понял. Карта Варпа. А сейчас отправляемся сюда. Уже на грузовом корабле. Вот такой у нас грузовой корабль. Фактически в последний момент приобрели его, но ничего, пускай и будет. Это у нас уже распоряжение с грузовой корабль. Такой массивный. Ну, получается, мы можем целый флот грузовых кораблей собрать. Вот что. И, кстати, прикольно на самом деле. Так. Где наш звездолет? И также мы тогда сколько можем звездолетов собрать например у нас 5 грузовых кораблей по 9 на каждый это тоже нормальный выбор но ну, и сюда и другие могут садиться так обнаружен аварийный сигнал Гра, вайкингра это все что мы поняли сообщение прерывается помехами инопланетное существо говорит неразборчиво есть на одно это форма жизни в большой друзья в сообщении указаны координаты так перед вами галактическая запись гаснет когда я выключаю коммуникатор своего звезда льта координаты указывает на близлежащую планету излучите планетарный сигнал бедствия так ну нам надо сейчас другое так погоди-ка погодите-ка похоже это здесь где-то здесь, где-то здесь. Значит, ищем. Ищем, ищем. неужели это на космической станции а я понял почему мы не видим понятно понятно понятно вот место встречи 4 вот где место встречи планета дожди дождливая планета А... Нам ему нужна помощь торговаться за реликвию. Игра стоит той цены, которую за нее просят. Может, я и не понимаю, что это, но такие предметы с ценятся народа обитающим в этой системе. О. Вс ⁇ сынок, охотничий гарпун. Так, продолжаем наше путешествие. Надо будет скоро заряжать темпусный двигатель снова. Так, сколько у нас осталось? Или же сейчас мы будем импровизировать. Так, что мы получили? То, что надо. Третий на 35 процентов просто поняли необходимость грузового корабля и вот и все и как удачно что мы его и приобрели пройден тесная вселенная посещена планета с разнообразной фауной. И заодно видите мы выполнили еще один этап так что стоит ли вознаграждение ура фейерверки нам дали и всплеска мощности реактивного ранца такие вот животные так слишком далеко да нас что задели или нам показалось ставим туда побежали ладно думаю полчаса но все же передумали впоследствии и конечно же побольше немного ну конечно же не 16 часов мы столько не в состоянии сейчас настоящее время потратить на это сколько возможно но ну, тогда приоритете все места встречи которые изменить нельзя посетим да приближается буря но мы должны ух ты не если бы он был агрессивным нам бы это показало но нет все сюда даже насторожила поврежденный контейнер так готово все эти ресурсы нам не помешают что лучше чем ничего так конечно не факт что мы сюда вернемся но есть какая-то доля вероятности очень горячо да так дальше идем дальше очень жарко да да да да да да так идем дальше цель еще не в поле зрения вперед даже в бубе будем продолжать идти да где-то рядом Так. Хорошо. Идем. Похоже, это это место. Вот она. Да. Место встречи четыре. Мы до него добрались. а нет, нет, нет, нет, нет, нет! Все же было так Все же было так хорошо Но все же мы еще можем выдержать Мы были все же к этому готовы Так что не так страшно И так страшен, черт, как его молюют. То есть, рисуют. Поднимаемся. Давайте посмотрим, что мы здесь обнаружим. Электрическое возмущение. Две бури? Мы, наверное, бессмертные. Прикол. Так, какие тут есть записи? Никаких. Стоп на запись предыдущего звонка. Ну, правда, мы ничего не поняли. Ладно. Этот терминал не откроется. О, буря закончилась уже. О, угроза миновала. Это, кстати, хорошо. И все, защита восстанавливается. Очень хорошо. Мы выдержали. Так. Что теперь мы будем делать дальше? Получаем награду. О. Еще награды. Очень, кстати. что мы сейчас делаем вызываем наш звездолет а еще вызываем вызываем грузовой корабль вот Где наш грузовой корабль? где-то должен быть здесь. Так, так, так. Сейчас сейчас поглядим это тут. Ага, вот он нашли ура вот он наш красавец ваш крупный корабль да все же решили его забрать но от первой возможности мы отказались но теперь мы воспользовались этим За то что мы их спасли настолько они нас, нам благодарны надо будет скупать и другие грузовые корабли будем магнатами полетели новая система тоже мы прибыли летим дальше М -м, это уже подальше смотрите как далеко ого это прям до туда лететь смотрите-ка ладно Делаем. Возможно, видео будет долгим, но ладно. Все же сделаем. И, по крайней мере, попытаемся, насколько у нас хватит. Если не хватит, ну тогда закончим. Ну вот посмотрим. Т дальше. Может, тысячи световых лет мы преодолели. Сколько у нас еще осталось? То есть нам хватит на еще один полет до заправки. А сейчас будем заправляться. У нас тут 20%, а тут у нас 0. У нас остался еще один. И теперь можем продолжить полет. Ну а вот так вот мы путешествуем по звездным системам. Надеюсь, что все же мы доберемся до последнего места встречи. Что нам хватит топлива. Так, что у нас еще на один полет и в звездолете один остался. Конечно, нам этого не хватит. О, сколько еще надо полетов сделать. Если мы еще могли почаще мы могли бы успеть э, посетить все места встречи но где-то что-то мы все же упустили и поэтому получается что мы все же не можем туда добраться так Нам нужен контейнер антиматерии. М -м. Так, по крайней мере, у нас останется грузовой корабль. Это нам надо ладно ладно так в следующий раз будем уже чисто экспедиции значит заниматься не отвлекаясь ни на что э -э, в следующий раз мы уже точно не будем совершать такую ошибочку поэтому Потому что это будет не так быстро. А у нас уже время вышло, поэтому мы все равно совершим один полет. И у нас все равно... Нам все равно не хватит. Мы все равно не сможем добраться туда. Вот. Одна, две, три, четыре, пять. 7 8 звездных систем еще 8 перелетов ладно у нас мы только на один мы смогли бы сократить поэтому надеемся вы не сильно расстроитесь что мы и в этот раз экспедиции не смогли сделать это надеемся что вам понравится Хотя и может как-то не очень профессионально у нас получилось, но мы это учитываем, свои ошибки и будем в следующий раз стараться их избежать, чтобы надо, потому что посвящать именно вот экспедиции надо этим перелетом, чтобы, значит, посетить все места встречи, а тогда можно остальные этапы выполнить, которые мы можем выполнить, даже если мы все не успеем. Ну, а на этом тогда мы будем заканчивать... Всем спокойной ночи.